На так можно на красную ручку перестать, она удобная. Вот сюда, и ножки так Молодец. Напрягайся на ножки. Прямо ручки выше поставить На краво. Вот, да? да. Молодец. Вот. Поднимайся на ножку. Ножки, ножки выпрямляй, Молодец. Рупница. Все, чуть-чуть. Оставать. Правую ручку на веревку. Правую на веревку. Правую ручку на веревку. Левую могу отпустить вообще. Макс, надо ножку поставить. Правую выше поставить ее. Вот сюда. Нос, Максим, правую руку на веревку на узор положи. На веревку.